Вот вы видите, баннер всплыл сейчас как раз. Вот. Этот сайт, вот, он постоянно всплывает такие баннеры. Из-за этого капают денежки. Вот видите, упала там копейка. Сейчас сайт открою. Хорошо. Вот у меня баланс. 7,79. Личный кабинет войти. То есть в чем тут фишка заключается? Просто тупо, когда вы ползаете в интернете, у вас всплывает баннер и ничего не надо делать, у вас время капает, проходит и за это платят денежку, вот, вот он такой сайт, ссылку я кину внизу, все, заходите, вот название, заходите, регистрируетесь, все, у вас скачивается программка небольшая и здесь вот установится в окошечке, это вот еще один сайт, ну другой расскажу потом про него в следующем видео вот и все. И, то есть он у меня установился, включенный. Я работаю одновременно здесь, вот этих, как бы просматриваю, скажем, почту. И у меня нет, нет, этот баннер. Сейчас может появиться. Вот, то есть одновременно делаю несколько дел и там капает денежка. Все легко и просто. Иногда, конечно, он обламывает то, что всплывает. Бывает, что не вовремя. Всплывет этот баннер. Мешается. Вот Что-то нету. Всегда, когда надо, нету. Поначалу было совсем мало заданий. То есть вообще редко всплывали. Сейчас всплывают все чаще и чаще. Видать, раскручивается сайт. Вот. Ну Вот видите, я 7,79 ,77, заработал в неделю получается, у меня где-то вышло. То есть, помаленьку капает копейка, копейка с небольшим, но постоянно ничего не делаю. Если вы находитесь часто в интернете, то можно по чуть-чуть зарабатывать. Я думаю, лишние там несколько рублей будет не, не против кто работать. Вот. Ну, в принципе, все. Тут больше рассказывать-то нечего. Все легко и просто скачиваете, устанавливаете и все. Больше делать ничего не надо. Потом только снимаете деньги. Вот. Так. 6 минут 5. Придем. Охота дождаться, конечно, может появиться все-таки. Снова всплывет. Что-то не хочет. Вот. Привет. Утомил. Так что вот. Скачивайте. Устанавливайте. Всем удачи, всем пока, спасибо.